Всем привет! Мы проводим онлайн-марафон, чтобы напомнить людям, что есть еще рабочие методы заработка, и один из них мы покажем. Уже скоро вы получите готовый и настроенный нашими специалистами заработок на автопилоте. Поэтому те, кто считали доход в интернете невозможным для себя, теперь вы будете зарабатывать по 6-8 тысяч рублей в день. Сам метод довольно популярный – это заработок на SEO-продвижение. Вот, посмотрите, сколько людей тоже зарабатывают на нем. Мы же используем совершенно инновационный подход. Наша разработка запатентована, и подробности не будут вам разглашаться. Но самое главное, что вам и не нужно углубляться в технические моменты способа. Вы в любом случае будете зарабатывать хорошие деньги. Все, что необходимо сделать на нашей платформе, это внести важные настройки, но все это мы сделаем за вас. И вы сможете зарабатывать, зная, что у вас все будет работать сегодня, завтра, всегда. То есть у вас будет постоянный стабильный заработок в размере 6-8 тысяч рублей в день. Участвуя в марафоне, вы получите персональную ссылку доступа на платформу к уже настроенному аккаунту. Вот так это выглядит. Здесь жмете «Перейти в личный кабинет». Так, выполняется авторизация, ждем. Так, теперь вас платформа запомнила, и мы нажимаем «Начать работу». Вот, мы попали в свой уже настроенный личный кабинет. Посмотрите пока на балансе нули. Теперь мы жмем на кнопку «Рабочий процесс». Здесь, как видите, вся статистика тоже по нуля, потому что процесс работы еще не запущен. Чтобы запустить процесс, нужно нажать кнопку «Подключить поток», что мы сейчас и сделаем. Вот и все. Здесь больше ничего делать не нужно. Процесс запущенный. Мы уже заработали 22 рубля. Пока немного, но это только начало. Давайте перейдем в статистику. Отлично. Деньги пошли. Мы уже заработали 310 рублей. Ну что, давайте обновим страничку и увидим, насколько увеличится баланс. Вот уже 420 рублей есть на балансе. Замечательно. А теперь давайте я поставлю видео на паузу и вернусь через несколько часов и посмотрим, сколько денег принес этот аккаунт. Друзья, прошло примерно 7 часов. Давайте обновим страничку. Отлично. За это время мы заработали 7860 рублей. Обычно за день набегает в районе тысяч. Деньги сразу можно выводить. Минималки здесь нет, сейчас я вам это покажу. Выводить можно куда угодно, кстати, можно сразу на карту. Я выведу, для примера, на Яндекс. Здесь требуется вписать сумму. Я выведу все деньги. 7860 рублей. Ниже пишем номер кошелька. Если захотите вывести на карту, нужно будет вписать номер карты. После ввода нажимаем на кнопку «Заказать выплату». Отлично, заявка оформлена, и, как видите, все наши деньги уже списались. Теперь давайте перейдем на Яндекс и проверим, пришли ли деньги. Переходим на Яндекс. Вот мы в Яндекс-кабинете. Деньги еще не пришли, хотя, как правило, они всегда приходят сразу. Давайте тогда я вам покажу историю приходов. Как видите, деньги приходят постоянно, и немалые у вас будет точно так же. Средний мой заработок – это 8000 рублей. Бывает меньше, а бывает и больше. Так, давайте опустимся. Вот, как видите, 9800. 20-е – 8100. У меня были дни, когда за день получалось заработать всего 6 тысяч, а бывали, когда зарабатывало больше 12. Ну что, давайте поднимемся выше обновим страничку. Обновляем. Отлично. Как видите, деньги пришли. Вот, ровно восемьсот шестьдесят рублей. Без комиссии. Как видите, все работает. Безотказно. Итак, что вы получите, участвуя в онлайн-марафоне? Первое. Уже настроенный аккаунт в запатентованном сервисе по заработку. И, соответственно, доход от 6 до 8 тысяч рублей в день. Второе. Сертификат участника марафона. И третье. Постоянную поддержку по всем вопросам, касаемые заработка. Что получим мы? Немного славы, репутацию и, конечно же, вашу благодарность. Для нас это очень важно. Учитывая нашу взаимную выгоду, участвуйте в марафоне и начинайте зарабатывать прямо сейчас. Доступно всего 50 мест. Очень советую, не упустите свой шанс. А на этом все. До новых встреч.